друзья привет читала только что ваши комментарии мне захотелось сразу с вами пообщаться ответить потому что как правило я потом если сразу я не отвечу то я потом забываю у меня вчера так порадовали многих комментарий когда вы писали что в ваших домах тоже есть копилки и что ручонки ваших детей прям так и намереваются схватить и разбить эту копилочку это конечно ну прикольно у меня всегда точно такие же эмоции были эмоции вызывали эти копилки и вот сейчас уже уже мои дети подросли, которые тоже охотились, заглядывали на них. И вот время настало, как говорится. Это все очень забавно, прикольно, но и не могу не обратить на один очень, как по мне, важный комментарий. Я хочу вот тоже поделиться своим мнением, потому что с этим комментарием я на все сто процентов согласна. Я на все сто процентов согласна с тем, что у копилки не может быть долгий срок жизни, потому что вот как написали, что деньги это энергия, это действительно деньги это энергия, энергия, которая должна быть постоянно в движении и и когда копилка уже, вот как у нас, вот если, например, сравнить энергию денег с рекой, вот представим реку с хорошим течением, да? и это всегда очень хорошо, очень всегда позитивно, когда вода не застаивается, когда хорошее течение. И что происходит, если, допустим, начать в эту реку бросать камни, огромные камни? Да, течение начнет уменьшаться. И в итоге, в итоге, что начинается? Начинается в воде неприятный запах, потому что вода становится стоячей, и в ней ничего не происходит, никакого развития, неприятный запах и много всего очень неприятного. Поэтому и деньги, энергия и денег должна перетекать из одного процесса в другой, из одного вложения в другое вложение, да? из-за, там, допустим, одного человека к другому человеку, либо от одной благотворительности там, в другой. В общем, это движущаяся энергия, которая никогда не должна застаиваться. Поэтому огромное спасибо за такой очень важный, ценный комментарий. Я вот решила его проговорить, чтобы многие, может быть, кто не знал об этом, достали свои копилочки, и пошли отнесли их в банк, и что-то на эти деньги купили для себя приятное. Ну, естественно, не обошлось без комментариев, которые меня ну, просто иногда настолько удивляют, да, деньги не самый чистый материал. И в принципе, мы когда идем в магазин, что-то покупаем, да, вот это вот передача денег из рук в руки, и ты не знаешь до этого, где они могли летать, ходить и так далее, да, история каждой купюры, наверное, очень-очень интересная. Но если у кого-то деньги на подсознание вызывают рвотный рефлекс, но это очень странно. Тут нужно задуматься. Мне кажется, я бы, наверное, я никогда не брезговала деньгами. Ни от того, в каком они виде, ни от того, от кого я их получаю. там От бомжа или от миллионера, от бизнесмена или там, от пенсионера. И где они находятся, в каком виде эти деньги. Ну, вот этой вот брезгливости, а тем более то, что вы написали, что вызывает это у вас свободный рефлекс, этого быть не должно, потому что это чревато большими последствиями. На подсознании вы сами себе установили блок, либо вы, либо вам кто-то установил, и... Ну, вхождение денег в вашу жизнь, оно будет крайне затруднительным. Деньгами брезговать ни в коем случае нельзя. Нет того, в каком они виде, ни от того, от кого вы их получаете. Ну, вообще, даже если вот так задуматься, ну чего мы боимся? Микробов, бактерий, грязи. Почему мы должны бояться, если это окружает нас везде вокруг? И, и, и что с этого? Маленький ребенок начинает познавать свою жизнь именно с грязь насколько вот вы все вот кто мамы, бабушки все это прекрасно знают и в этот момент именно в этот момент, закладывается его основной иммунитет. Поэтому бояться какой-то грязи, я считаю, это вообще последнее дело. Не этого надо в жизни бояться, так это точно. У нас очень много моющих средств, которые легко совсем справляются. Так, еще у меня спросили за банковские проценты. Сейчас я вам все, все, все это расскажу. Значит, те деньги, которые в обороте, с них банк берет 0,5%. Или не меньше 50 гривен, вот так, у нас 50 гривен взял банк. Те деньги, которые уже из оборота вышли, их просто обменивают и все, там никакой процент не начисляется. Все очень просто, но это единственное, что еще раз повторю что мы столкнулись с такой, как оказалось, проблемой, да, что не все банки принимают, не то, что даже не все, а там ну, может быть единицы, которые принимают, обменивают на денежные купюры. Так, пришла посмотреть на свой урожай, уже помидорчики нужно собрать, и у меня, и у меня уже черри, Мама. видите, поспевают. Вчера Ренат Мама. пробовал их вкусный, говорит, сладкий, я только не понимаю, у меня почему-то начали вот так листья портиться. Или от количества влаги, потому что сейчас очень-очень мокро, дожди такие выпадают Кого-то а наши огурчики, мы что-то не забыли, надо их посрывать, иначе перерастут А я не люблю, когда переросшие Давайте, вот большой тоже, смотрите А давайте такой срывай Срывай, да Мама, мы все Да, будешь? Да, давай все сошли Ну да, аккуратно да. Яблоки попадали. Что ты делаешь? Яблоками. Футбола не играют. Огурцом папа угощает. Чай с огурцом, да? Чай с самой, ну, да. Вкусно. Сейчас я кое-что вам покажу. Посмотрите, какие арбузы выросли. Огромные у нас. Один. А вот второй. На самом деле это шутка. Сережа решил так со мной пошутить, но ну, а я с вами. Это он <смех> купил два арбуза вот которые без косточек Они, кстати, очень сладкие, нам нравятся и удобно, что косточки выплевывать не надо и положил там, где у меня цукини растут. Видите, это цукини. Я, кстати, сегодня, наверное, соберу вот эти. Слышишь, Сереж? Да. Соберу вот эти цветочки, пожарю, да. Они да. все равно такие пустоцветы. а жареные да. в кляре вкусные. Ян, ама, <смех> да, Ян говорит, там Ама, арбуз, да, будем кушать? Да. Хорошо. А? Было бы круто, если бы такое урожай. У нас на даче, помнишь, на Васеловке вот такие арбузы вырастали огромные. И мы вообще никак не ухаживали за ними. Там такая почва была хорошая. Здесь у нас, к сожалению, нет такой почвы, которая могла благоприятно способствовать росту таких арбузиков. Это надо хотя бы открытое пространство, солнечное. Солнечного пространства у нас здесь практически нет, к сожалению. Но все, бери, собирай свой урожай. Ребята только что были с папой на почте, пришел наш заказ, который, который папа делал очень поздно вечером в час ночи, сейчас пришли сороконожки и а, вот такие бутсы, посмотрите, какие классные, это для Рената, сейчас он будет мерить, тут для Марка, а нет, это тоже мы взяли запасные, да? это, это, больше, это размер. больше размер, это на потом, я думала это совсем... ты не брал, ну, либо тебе, либо Марку разберетесь. А это Марку сороконожки. Смотри, какие у тебя красивые. Да. Они светятся а морковь, Да, эти, по идее, должны светиться. На мере тоже. У меня, На, я... тоже. А у меня не а у тебя нет. Отходим с мере. воскресенье 10 утра мы на футболе, сегодня очень много детей, такое чувство как первое сентября, вроде не как-то все так посъезжались собирались, мы уже давно не занимались на этом поле, его приводили в порядок, покрасили здесь все, как-то так все чистенько аккуратненько я с проснулась, думаю, не не хочу я идти, хочу поспать. Ещё... Погода такая дождливая. Думаю, наверное, никого не будет. А на самом деле столько детей и родителей тоже. Поэтому хорошо, что мы пришли. У меня есть вот такие чудесные ингредиенты. Это колбаса такая с солями. Мука из нее сделала тесто. пармезан и помидоры. Я думаю, что вы уже догадались, что это будет. Это будет пицца. Сейчас я вымешу тесто. Разделю его на две части, чтобы получилось у меня две пиццы. Нарежу помидорчики. Натру сыр. И все в духовочку. Сегодня у нас будет итальянская кухня. Две основы у меня уже готовы. У меня и бегемот за мной наблюдает, и леса дети поприносили. Сейчас надо тоненько нарезать помидорчики. Для того, чтобы их тоненько нарезать, нужно взять хороший нож. Обожаю здесь такие тоненькие зубчики. Их, и, им, кстати, очень удобно. И арбуз срезать. Мы его для арбуза покупали. И помидоры, в общем, класс. Одна готова. Сейчас присыпаю ее с сыром. Яна у нас спит. Но Яну мы кусочек оставим. Обязательно. Так. Теперь сюда. Так удивительно, мне кажется, она очень толсто порезана. Обычно такую колбаску режет намного тоньше. Слушай. Молодец. Я попробую такой. Колбаску. сейчас останется. сейчас духовка занята, там хлеб выпекается. Готова? Это уже вторая. Мы уже первую съели. Мы только что все поужинали вкусно и вышли на улицу. У нас уже традиционно вечерний футбол играют все. Ян играет вот так, вися сзади на папе. Ему очень весело, очень нравится. <laughs> У нас в последнее время стоит выбор. Либо пойти погулять на улицу, покататься на велосипедах, либо поиграть в футбол. Но пока перевес идет в сторону футбола. Папа им тут и правила объясняет. Это обезьяна сверху висит и балдеет. А тоже папа его держит и сейчас папа с ним бегает. Мы подсматриваем за вами. Вчера шел дождь, и сегодня. Ух ты! Ель, вы мне сейчас тут попадете. У меня. И сейчас очень комфортно на улице. Янечек! Помаши маме ручкой! Ян! Царапается! Очень комфортно, нет жары такой сильной, вот как-то, знаете, и одеться, укутаться не хочется, и, и не жарко, вот ну классно, комфортно, вот если бы так всегда было, и очень-очень, знаете, свежо, вот легко дышать, такой чистый, хороший, свежий, влажный воздух, приятно. Покажи, покажи, как ты управляешь. Покажи, как ты научился. ну каждый покупались. Сейчас иду, Марк. Молодец. Марк его научи. Сейчас иду. Давай, нажимай. Нажимай. Страшилище.